с праздником вас, с Днем Вознесения Господня. Сопровождать богослужение комментарием буду я, Алексей Святозарский. В этот день светлого праздника Вознесения Господня, здесь под сводами Храма Христа Спасителя, совершается историческое событие в жизни Русской Православной Церкви. Сегодня в полное Молитвенное евхаристическое каноническое общение с Русской Православной Церковью, со всей ее полнотой вступает Русская Зарубежная Церковь, э, или, точнее, таково ее самоназвание, Русская Православная Церковь за границей. В настоящий момент вы видите, как первый иерарх Русской Православной Церкви за границей митрополит Нью-Йоркский Восточноамериканский Лавр, председатель архирейского синода. Русской православной церкви за границей входит в алтарь и прикладывается к престолу по обычаю церемонии архирейской встречи. От своды Храма Христа Спасителя вступает предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх и Евсея Руси Алексей II, который должен возглавить сегодняшнее праздничное богослужие. По обычаю Святейший прикладывается к Христу и осеняет им собравшихся. Сходит на патриаршую кафедру. Это возвышение, это середине храма, собственно говоря, от этого возвышения, такого помоста архиерейского, в котором находится во время службы определенные моменты архиерей, и происходит название кафедрального храма. Святиший патриарх прочитает первую молитву о единении церкви. Господи Иисусе, Христе, Господь наш, обещал. А врата адова не одолеет церковь Твою. Возри, Куба, на церковь русскую, В годину лютую скорби великую претерпевшую, И сонный мученик пред лицем Твоим явившую и предстательством Пречистая Твоя Матери Святаго Равноапостольного Великого Князя Владимира Первосвятителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа Иова, Ермагена и Тихона, святых царственных страстотерцев и всех новомучеников и исповедников российских соблюдию невредимую, непреоборимую и мирну же к Отцу Небесному, А ученицах Твоих молитву вознесы, Да все едины будут. Призри милостивым оком На люди Твоя, согрешившая И не соблюдшая воли Твоей. Благослови благое намерение наше и дело единение Церкви. В славе Твоей сам соверши. Утони церковные соблазны и разделения. Давай нам заповедь Твою, Ежелюбите тебе Бога нашего и ближнего своего. Сотвори Да от всех обид и нестроений избавимся. братолюбие же, до да царствует среди чат церкви нашей в Отечестве и в рассеянии сущих. Сподоби бы нас ныне в нити восвятая Твоя и принести Ти жертву бескровную, же соединенным быти воедино Тево, Причастием животворящего тела и честные крови я И словословите всем сердцем Твое неизреченное человеколюбие. Благословины, Господи, благословением Твоим небесным. Да осеняемы в мире и единении, поживем, и так обителей райских достигнем, и те же есть совершение веры, исполнение надежды. Истинная любовь, и Тама с лики святых Твоих прославим Тебе, Господа и пастыря, начальника нашего, с обезначальным Твоим Отцем и Божественным Духом во веки веков. Православной Церкви от 16 мая 2007 года. В заседании Священного Синода под председательством Патриарха слушали доклад Преосвященного Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя отдела внешних церковных связей о результатах диалога с Русской Зарубежной Церковью. Постановили утвердить акт о каноническом общении, которым восстанавливается единство внутри поместной Русской Православной Церкви. Определить, что акт о каноническом общении вступает в силу после торжественного подписания патриархом Московским и всея Руси Алексием и председателем Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви митрополитом Лавром в Храме Христа Спасителя в Москве в праздник Вознесения Господня 17 мая 2007 года. Патриарх Московский и всея Руси Алексей, члены Священного Синода. Определение Священного Синода о подписании акта о общения... прочитал протеерей Николай Балашов, секретарь комиссии Московского Патриархата поединения, сотрудник отдела внешних церковных связи. 2007 года, Соответствующий документ зарубежного синода сейчас приглашает протеерей Александр комиссии, Лебедев, 5, настоятель Спасо-Преображенского собора в Лос-Анджелесе, секретарь комиссии зарубежной церкви по переговорам с московским патриархатом. первое, одобрить и утвердить акт о общении, между Русской Православной Церковью за границей и Русской Православной Церковью Московского Патриархата в окончательной его редакции. Второе. Направить официальную делегацию Русской Православной Церкви за границей во главе с первоиерархом, высокопреосвященнейшим митрополитом Лавром в Москву для торжественного подписания Акта о каноническом общении в Храме Христа Спасителя 4-17 мая 2007 года. Председатель архиерейского синода, митрополит Лавр. В политическом общении вы, Священный Король Божий, Милостей, Патриарх Московский в Сиаруси, у нас пресвященными членами Священного Синода Русской Православной Церкви Московского Патриархата, собравшимися на заседании Священного Синода. 3-16 мая 2007 года в Москве и смиренный лавр, митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский, первый иерарх Русской Православной Церкви за границей, крупно с преосвященными архиереями, членами Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей, собравшимися на заседание, 5-18 апреля 2007 года в Нью-Йорке, руководствуясь стремлением к восстановлению благословенного мира, богозаповеданной любви и братского единения в общем делании на Ниве Божией всей полноты Русской Православной Церкви и верных Ее, в Отечестве и в рассеянии сущих, принимая во внимание исторически сложившееся устроение церковной жизни русского рассеяния вне пределов канонической территории Московского Патриархата, учитывая, что Русская Православная Церковь за границей осуществляет свое служение на территории многих государств, настоящим актом утверждаем. Первое, Русская Православная Церковь за границей, совершая свое спасительное служение в исторически сложившейся совокупности ее епархии приходов, монастырей, братств и других церковных учреждений, пребывает неотъемлемой, самоуправляемой частью поместной русской православной церкви. Второе. Русская православная церковь за границей самостоятельно в делах пасторских, просветительных, административных, хозяйственных, имущественных и гражданских, состоя при этом в каноническом единстве со всей полнотой Русской Православной Церкви. Третье. Высшую духовную, законодательную, административную, судебную и контролирующую власть в Русской Православной Церкви за границей осуществляет ее архиерейский собор, созываемый ее предстоятелем, первоиерархом, согласно положению о Русской Православной Церкви за границей. Четвертое. Первый иерарх Русской Православной Церкви за границей избирается ее архиерейским собором. Избрание утверждается в соответствии с нормами канонического права патриархам московским и всея Руси и священным синодом Русской Православной Церкви. Пятое. Имя Предстоятеля Русской Православной Церкви, а также имя Первого иерарха Русской Православной Церкви за границей возносится за богослужением во всех храмах Русской Православной Церкви за границей перед именем правящего Архиерея в установленном порядке. Шестое. Решение об образовании или упразднении епархий, входящих в Русскую Православную Церковь за границей, принимаются ее Архирейским Собором по согласованию с Патриархом Московским и Сия Руси и Священным Синодом Русской Православной Церкви. Седьмое. Архиереи Русской Православной Церкви за границей избираются ее архиерейским собором или в случаях предусмотренных положением о Русской Православной Церкви за границей архиерейским синодом. Избрание утверждается на канонических основаниях патриархам Московским и всея Руси и священным синодом Русской Православной Церкви. Восьмое. Архиереи Русской Православной Церкви за границей являются членами поместного и архиерейского соборов Русской Православной Церкви и участвуют в установленном порядке в заседаниях священного синода. Представители клира и мирян Русской Православной Церкви за границей. Участвуют в поместном соборе Русской Православной Церкви в установленном порядке. Девятое. Высшестоящей инстанцией церковной власти для Русской Православной Церкви за границей являются поместные и архиерейские соборы Русской Православной Церкви. Десятое. Решения Священного Синода Русской Православной Церкви действуют в Русской Православной Церкви за границей с учетом особенностей, определяемых настоящим актом, положением о Русской Православной Церкви за границей и законодательством государств, в которых она осуществляет свое служение. Одиннадцатое. Апелляции на решение высшей церковно-судебной власти Русской Православной Церкви за границей подаются на имя Патриарха Московского и всея Руси. Двенадцатое. Изменения, вносимые в положение Русской Православной Церкви за границей ее высшей законодательной властью подлежат утверждению патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом Русской Православной Церкви в том случае, если таковые изменения имеют канонический характер. Тринадцатое. Русская Православная Церковь за границей получает святое мира от патриарха Московского и всея Руси. Настоящим актом восстанавливается каноническое общение внутри поместной Русской Православной Церкви. Ранее изданные акты, препятствовавшие полноте канонического общения, признаются недействительными, либо утратившими силу. Восстановление канонического общения – послужит Богу, содействующую укреплению единства Церкви Христовой и делу Ее свидетельства о современном мире, способствуя исполнению воли Господней о том, чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. Воздаем благодарение всемилостивому Богу, Своею всесильную тесницею, направившему нас на путь к врачеванию Иран разделения и приведшему нас к вожделенному единству Русской Церкви, на родине и за рубежом, во славу Его Святого имени и на благо Его Святой Церкви и верных чат и я. молитвами святых новомучеников и исповедников российских, Господь додарует благословение единой русской церкви и чадом ее в Отечестве и рассеянии сущим. Алексей II, патриарх московский и всея Руси, лавр, митрополит восточноамериканский и нью-йоркский, председатель архиерейского синода русской православной церкви за границей. О граде Москве в день Вознесения Господня 4 18 мая 2007 года. Предельно четкие формулировки акта о каноническом общении определяют новое положение Русской Православной Церкви, за границей, которая, входя в полноту общения со всей Русской Православной Церковью, сохраняет свое самоуправление. Впредь предстоятель, первый иерарх Русской Православной Церкви за границей, избранный своей паствой, утверждается Московской патриархии ну а архиереи Русской Православной Церкви за границей входят в состав Поместного собора, Архирейского собора, Русской Церкви. И также будут участвовать в работе Священного Синода Русской Православной Церкви. Ну, а сейчас вот исторический момент подписания акта, который происходит при открытых царских вратах на Солье, возвышении перед алтарем. Историческое событие совершилось, церковное единение внутри поместной русской православной церкви восстановлено. Огромную роль в этом событии сыграл святейший патриарх Московский Всея Руси Алексей II, который сразу же, как только изменились условия внешнего положения церкви на родине, предложил диалог в зарубежной церкви без каких-либо предварительных условий. И вот этим путем Русская Православная Церковь и Русская Православная Церковь за границей шли все эти годы. Христос посреди нас. Христос посреди нас и есть, и будет. Этим литургическим Приветствием, которое священнослужители обычно обмениваются в алтаре перед причащением святых тайн, первый иерарх русской православной церкви, ее предстоятель и первый иерарх русской православной церкви за границей как бы скрепили акт восстановления общения, канонического акта Един. А сейчас звучат многолетия, святейшему патриарху членам священного синода по имени серьезным импульсом для Ускорение процесса единения послужила и встреча президента России Владимира Владимировича Путина, который здесь присутствует за богослужением. Его встреча с митрополитом Лавром и зарубежного, членами зарубежного синода. А встреча это свидетельствовала о том, что не только политический строй в России, но и жизнь в стране, в Отечестве, Изменилось самым кардинальным образом, и Владимир Владимирович своей встречей, своими беседами с иерархами зарубежной церкви засвидетельствовал, что государство перестало быть силой враждебной, перестало быть безбожным и всячески способствует процессу воссоединения. Для Русской Православной Церкви за границей вхождение в полноту общения с Русской Православной Церковью является и возвращением к общению с православными поместными церквями. С определенного момента, мы об этом будем говорить позднее, когда общение между Русской Православной Церковью за границей и Московской Патриархией было прервано, постепенно... От общения с зарубежной церковью вынуждены были, должны были, по каноническим правилам, отказаться и другие поместные церкви. Вот теперь эта часть русской церкви возвращается к общению с поместными церквями, Константинопольской, Иерусалимской, Александрийской, Антиохийской, Американской, Ирладской и другим. Сейчас мы слышим, что многолетие возглашается представителям русской православной церкви за границей, епископском сане, которые участвуют в торжествах, участвуют в... Патриаршем богослужей. Под первом газолетии предстоятель Русской Православной Церкви осеняет Христов всех собравшихся в Крайне. Что касается архиереев зарубежной церкви, членов официальной делегации, то помимо митрополита Нью-Йоркского и Восточно-Американского Лавра, председателя архирейского синода на богослужении, присутствует здесь, в Крайне Христа Спасителя, архиепископ Берлинский Германский Марк, председатель комиссии Русской Православной Церкви по переговорам с Московским Патриархатом, Архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский Ларион, первый заместитель председателя Архирейского синода, архиепископ Сан-Франциский и Западноамериканский Кирилл, и епископ Евтихий, епископ Женевский Западноевропейский Михаил и епископ Кривинский Петр. сейчас тоже очень важный и трогательный момент. Протодиакон, представитель Клира, русской православной церкви. За границей возглашает многолетие богохранимой стране расистей и чадом и я в Отечестве, в России несущим и всем православным христианам. Что тут необычного? Ну, для вот, для уха наших соотечественников за рубежом, которые являются прихожанами русской зарубежной церкви, эта формулировка звучит впервые. Дело в том, что до самого последнего времени в храмах возглашалась, принято еще во времена гонений, формулировка о страждущей стране российской. Ну а теперь вот богохранимая страна российская, чадами которые считают себя и наши соотечественники за рубежом. Сегодня за богослужением поет а, объединенный хор Русской Православной Церкви за границей, в основе которого хор Знаменского Собора в Нью-Йорке и объединенный хор Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. Ваше превосходительство, президент Владимир ваше блаженство, Уваженнейший Владыка Митрополит, Киевский Владимир, Вашего Заводного Преосвященства, Владыка Митрополит, Вау, Досточтимые Архипастыри, Дорогие братья и сестры, Радость озаряет наши сердца, свершилось историческое событие, которого ждали долгие-долгие годы. Восстановлено единство Церкви Русской. Это торжество драгоценно для Церкви собирающий поедино чад своих, драгоценно для всего нашего народа. Преодолеваются церковные разделения, преодолеваются неунаследованные со времен революции и гражданской войны, противостояние в обществе, укрепляется Церковь, возрождается наше Отечество. Мы приступаем ныне к совершению божественной литургии Таинству единства Тела Христова, Таинству благодарения за бесчисленные благодеяния Божии, Таинству жертвы, приносимой во всех и за всяк. Помянем же отцов наших, живших по годы гонений на родине и за ее пределами. Помолимся об богохранимом Отечестве нашем, чтобы оно расцветало, чтобы в мире созидалась жизнь нашей Церкви, которую Господь создал и которую врата ада не одолеют никогда. Игорь Отца и Сына и Святого Духа, Ваше Святейшество, Ваше Превосходительство, Священные архипасторы, возлюбленные отцы и Чада, русской православной церкви. Первое слово, которое Христос сказал своим последователям, восстал от мертвых, это было слово радуйтесь. Вторым словом, с которым Господь обратился Своим ученикам по воскресенье, было «Мир вам!». И вот в нынешний праздничный день мы слышим это приветствие от вознешногося Господа, подающего нам радость, единство и благословляющих нас свой, своим миром. Поздравляю всех с этой великой радостью. Прежде всего, возношу благодарение великому постареначальнику Господу нашему Иисусу Христу, подавшему нам силы совершить эту. Великое дело от имени моих спутников, я от себя лично выражаю вашему святейшеству, вашему превосходительству, наполняющую наши сердца и чувства глубокую благодарность за любезное приглашение посетить вас изобратское за радушие и остеприимство и вознушу свои молитвы к престолу Всевышнего, дабы не спасла свою всесильную помощь и небесное благословение на ваши ревностные труды во славу Святой Христовой Церкви и нашего русского народа. В сей благословенный день и час нашего духовного общения хочу пожелать, чтобы узел братства обеих частей Русской Православной Церкви благотворно влияли а дальнейшее развитие и углубление нашего единства и совместного служения Богу и русскому народу в Отечестве и в России сущему. Аминь. Ваше превосходительство, мы сердечно благодарны вам. Но на этом историческом событии вы присутствуете и мы помним вашу встречу которую вы провели находясь в Нью-Йорке с Водыком митрополитом Лавром и членами архиерейского собора зарубежной церкви вас они увидели Человека, преданного России, православного христианина. И это было очень важно. После многих десятилетий гонений увидеть человека, который несет высокое служение своему народу, И Церковь в условиях свободы совершает свое служение на благо нашего народа. Сегодня исторический день, который войдет в историю нашего народа как день собирания воедино рассеянных чат Отечества и Церкви, которые в результате трагических событий были разделены, и это разделение длилось 90 лет. И по милости Божией мы благодарны Господу, что совершилось это воссоединение, и теперь единое Поместная русская православная церковь и в Отечестве, и в рассеянии будет совершать свое служение, укрепляя своих верных чад в христианской жизни, в вере Христовой, в любви к своему Отечеству. На молитвенную память о сегодняшнем событии примите этот складень с изображения живоначальной Троицы Владимирской иконы Божьей Матери и иконы новомучеников российских. Здесь все отмечено, это событие и пусть оно останется у вас на память о сегодняшнем дне, который объединил всех нас. Святейшество, Ваше Высокопреосвященство, подписание акта о каноническом общении знаменует собой не только восстановление единства Русской Православной Церкви. Это событие поистине всенародное, исторического масштаба и огромного нравственного значения. Церковное разделение возникло в результате глубочайшего политического раскола самого российского общества. Вследствие ожесточенного противоборства сторон, прежде всего, в гражданской среде. И сейчас, спустя десятилетия разобщенности, можно утверждать в этом политическом, церковно-политическом конфликте, не было победителей. Зато проиграли все. И церковь, и сами верующие, вынужденные жить в атмосфере отчужденности и взаимного недоверия. Проиграло российское общество в целом. Возрождение церковного единства – это важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего русского мира одной из духовных основ которого всегда была православная вера. Всюду, куда бы судьба ни забрасывала наших людей, первой их заботой было возведение храма. И сейчас для очень многих соотечественников, живущих вдали от России, именно церковь является подчас единственным островком Родины. Эта незримая связь помогает им сохранить национальную культуру и традиции, родной язык, ощущать свою сопричастность с делами Отечества. В современном российском обществе, основанном на демократических принципах открытого и свободного вероисповедания, нет больше почвы для изжившей себя трагедии. Для изжившего себя противостояния. И ярким свидетельством тому является тот факт, что подписание акта проходит в Москве, в храме Христа Спасителя, в храме, ставшем зримым символом возрождения и процветания Русской Православной Церкви. Мы осознали, что национальный Подъем, развития России невозможно без опоры на исторический и духовный опыт нашего народа. И хорошо понимаем, ценим силу воздействия пасторского слова, которое объединяет народ России. И потому восстановление единства Церкви служит нашим общим целям. Искренне поздравляю вас всех нас с этим действительно выдающимся знаменательным событием.